Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал интернет-магазина glinke.ru. Сегодня мы находимся в Санкт-Петербурге. Это салон музыкальных инструментов Бихштейн, и мы хотим пригласить и анонсировать мероприятие, которое будем проводить здесь 26 сентября. Наш партнер по этому мероприятию – это Константин Олегович Барышев, который на протяжении 25 лет являлся солистом Мариинского театра, а ныне является основателем и руководителем консультационно образовательный центр Концентр. И, Константин, попрошу вас рассказать, что будет на нашей презентации. Спасибо, Иван, за приглашение. Я в первую очередь расскажу о трубах Шагер, которые находятся здесь в магазине. Буду на них играть. Расскажу о каждой трубе в отдельности, чем она хороша, для чего создана как на ней играть. Также я покажу возможности других инструментов. Мы будем играть с Татьяной Савиновой. Репертуар, который может использоваться и в музыкальной школе, и в среднем учебном заведении, и в консерватории. Приглашаю вас на эту презентацию. Надеюсь, будет интересно. Спасибо, Иван, за приглашение. Ждем вас. Спасибо, Константин. Ждем вас, дорогие друзья, 26 сентября, начало в 16 часов здесь, на улице Глинки, дом 3. Приходите, будет интересно. До встречи!